Для чего, в принципе, нужны деньги? У кого не с деньгами запросу, кто хочет, может быть, путешествовать больше, вкус жизни иметь, кто хочет просто любимого человека найти, завести семью, чтобы были дети, кто-то хочет какого-то самовыражения. Наши современные бизнесмены напоминают неких таких спортсменов. То есть, деньги им нужны не для того, чтобы получить какой-то уровень жизни или комфорт, а для того, чтобы подтвердить какую-то крутизну. И то есть, количество нулей на твоем счете, количество нулей в оценке твоих собственных активов – это признание или показатель какой-то своей определенной крутости. И вот очень часто бывает такой момент, такой составляющий, что вроде бы хотим денег, но на самом деле за деньгами стоит что-то. Для кого-то это финансовая безопасность. И, соответственно, я просто к чему говорю, я говорю все-таки, возвращаюсь к вопросу, где ваше рио де где вот этот вот критерий, да, и в этом случае просто, чтобы вам дать векторные точки, чтобы это было полезно. Поверьте мне, друзья, я уже в индустрии финансового консультирования там с 2005 года, независимо от виду клиентов, да, и каким-либо тем или иным образом обучаю управлять финансами, своими собственными финансами, начиная там, с 2013 года. И я могу сказать, что многие прицепляются ну, цепляются к цифрам. Кто-то пишет миллиард, кому-то нужен миллион, но когда за цифрами не стоит реальные показатели, что вы получаете, у вас просто нет топлива, мозг не может воспринять эту цифру как таковую – миллион, пятьсот тысяч, миллиардов, чего угодно. Да? Поэтому очень важно понять. Для этого, что очень важно, важно понимать, что у нас имеются шесть видов потребностей, здесь вопрос не в деньгах. И поэтому, соответственно, то, что хочу донести я вам, что за конкретными цифрами должно стоять конкретные, так называемые, потребности, потребности, которые мы стремимся удовлетворить. Всего этих потребностей шесть, все гениальное просто, потребности шесть, на этих шести потребностях очень много что строится. Строится в том и финансовое планирование потребности, они разделяются там как бы на две составляющие: первая личные потребности, второе потребности реализации. Соответственно, первая потребность это в безопасности, то есть для вас является ключевой потребностью, и безопасность для вас является ключевой потребностью, когда вы думаете, чтобы у вас на старости вы не хотите рассчитывать на государство. Вы хотите иметь стабильное поступление денежных средств. Вы хотите иметь там, чтобы, ну, то есть, чтобы вам стабильно, пассивно, вне зависимости от вашей а, активной деятельности, поступали деньги. То есть некий такой пассивный денежный доход. Ощущение безопасности находиться. Второй момент. Это потребность в разнообразии. А мы все любим удивляться Путешествия, новые страны, новые чувства, новые вкусы, новые эмоции, новая деятельность, вязание крючком, дайвинг, летание на самолете, на параплане. То есть вот, э, все, все любят сюрпризы. Но на самом деле сюрпризы бывают разные, удивлять себя. Третья потребность – это значимость, собственная значимость. То есть, когда мы говорим про историю с Меркелем, мы говорим, что для него был важен вопрос значимости. Значимость признания, то, про что говорил Павел Михайлович Теплухин, да? то есть, количество нулей на моем расчетном счете показывает, насколько я значим, насколько я крут, насколько я силен. Четвертая ключевая потребность – потребность в любви. В любви, которая является кислородом, да. то есть, не оставаться одним, не быть одиноким любить кого-то, любить своих близких, любить супруга, любить детей. То есть, вот первыми ключевыми потребностями являются именно безопасность, разнообразие, значимость и любовь. Вторыми двумя потребностями являются ключевые потребности в развитии, потому что здесь нужно понимать, что природа устроена таким образом, что если растение не развивается, не растет, то значит, оно умирает. Подумайте об этом очень хорошо. Да? Если мы не развиваемся, то мы падаем. Посмотрите на своих однокурсников, посмотрите на своих одноклассников. Наверняка у вас есть однокурсники, одноклассники, которые получили знания в институте и после этого особо не развивались. Или там получили знания в школе и больше не развивались. Не развивались в интеллектуальном плане, не развивались может быть, в физическом плане. И где они сейчас? То есть, в любом случае уровень жизни их серьезно снижается. И наоборот, посмотрите на успешных людей, которые выросли духовно, которые выросли в материальном плане. Они всегда растут и развиваются. И это очень важно – потребность в развитии, потребность в обучении. Когда вы развиваетесь, вы понимаете, превращаетесь в некий такой сосуд. А я говорю о том, что когда вы наполняетесь определенными знаниями, вы вынуждены этим делиться. И в этом заключается последняя шестая потребность по мере появления, ну, то есть увеличения значительного увеличения роста доходов, развитие примерно в такой плоскости идет. Все начинают с безопасности, все стремятся к тому, чтобы были деньги ради денег, ради того, чтобы мы соответственно в будущем у нас были определенные поступления. Деньги начинают увеличиваться, деньги начинают прирастать, в этом случае возникает серьезно, по себе могу сказать и по своим клиентам. Начинает возникать потребность в разнообразии, но не хочется уже в один и тот же ресторан, хочется в другой. Даже элементарно, ты едешь в какой-то отель, ты знаешь, что этот отель хороший, но ты в него уже не едешь, потому что тебе хочется разнообразия, тебе хочется попробовать что-то новенькое, да? а как еще можно. То, с чем лично я столкнулся, то, с чем я столкнулся, особенно там, в последний там 2017 год, это как раз-таки вопрос значимости. Твою дивизию, как же эта значимость меня очень серьезно подкосила. Вот если на меня посмотреть на выступлениях там, начала 2017 года, это было вот примерно такое выражение лица, потому что высокая доходность, клиенты довольны, все хвалят, все круто, я значим, то есть я заработал сам много денег, я достиг успехов, мы путешествуем, у меня хороший уровень жизни, довольные, счастливые клиенты. Вопрос значимости, если не развиваться то в этом случае будет и потеря, то есть недопонимание любви, то есть я как бы этот этап прошел. Покажется, что я на этом останавливаюсь очень долго, очень много на этом останавливаюсь. Друзья, ну поверьте, мне это очень важный, очень важный показатель, очень важный вопрос, который нужно задавать и ответ на который непосредственно нужно искать. Когда начинаешь заниматься развитием и начинаешь думать о том, какой вклад ты можешь внести в общество, в этом случае начинается гармоничное развитие. Помимо всего прочего, инвестирование – это про деньги. Что можно получить с помощью денег, если мы говорим, что у каждого человека есть шесть ключевых потребностей. Безопасность, финансовую безопасность получить можно, разнообразие получить можно, значимость получить можем, ставим восклицательные знаки, если можно получить любовь за деньги, ставим семерки, если можно получить развитие. развитие в первую очередь образование, и можем ли мы, имея деньги, внести вклад в то, чтобы этот мир стал светлее? Вы заметите, да, что мы про инвестиции, мы про деньги. Да? Единственное, что нельзя истинно получить – нельзя получить любовь, к сожалению. Любовь за деньги не получишь, ну то есть проверено, скажем так, на практике. За деньги можно получить секс, но получить любовь, наверное, невозможно. Поэтому здесь вопрос с понятийным, то есть, любовь – это отдавание, то есть, ты человека или любишь, или не любишь, сколько бы он денег тебе непосредственно не дал. Поэтому, когда мы говорим о вот этих вот ключевых потребностей, вот цифры, которые вы написали, ответ на вопрос, сколько вам нужно денег для счастья. Смотрите, счастье, оно заключается для каждого в своем. Для кого-то в безопасности, для кого-то в разнообразии, для кого-то в значимости и кто кому-то… вот ну, как, я когда слушал э, Оскара Хартмана, да, это создатель окупи ВИП, то есть очень интересный такой человек, э, с, ним, с ним общались. И вот именно он говорил: Ребят, если вы заработаете свои первые там, один, ну, от 1 до 5 миллионов долларов, если у вас будет денег, вы можете находиться в любой точке Земли и вы будете иметь офигенный уровень жизни. У вас будет хорошее жилье. У вас будет хорошая машина, у вас будет хорошее медицинское обслуживание, у вас будет много денег на развлечения, вы сможете летать бизнес-классом в, в любую точку планеты. У вас будут там даже свои дворецкие, у вас будет хорошее образование, будет хорошее образование у ваших детей. То есть, как только у вас есть три, ну, от 1 до трех миллионов долларов, эти потребности, они де-факто закрываются. А многие, получается, когда отвечают на этот вопрос, они ставят очень, ну, то есть, просто задирают в космос свои цели, каждый для себя должен а, ответить на вопрос, вот именно сумму, которую он написал, что он хочет иметь. Он хочет иметь безопасность, ему нужно разнообразие жизни, значимость, развитие или вносить вклад.